Сверстие Теперь выдох Еще раз вот, и еще. О, отлично. Посередок чуть-чуть. А да? Аж в ушах. Она сидится, разговаривает, значит, хорошо живая французская. Да хрустит. молчите, говорите. Ладно. Я слышу, что у меня щелкает там все. Нормально. Не, оно нормально, да, оно там просто. Звук такой. Страшно, да? да. Ну это бывает. Ну, Нет, а в целом давай, нормально, тебе, да там в порядке находится.